Хотите попасть в управленческий консалтинг? Тогда вам на канал ФЛЕС. А если хотите услышать неполиткорректный анекдот, тогда смотрите это видео до конца. Я русский Виктор Ченк, и мы с командой поможем вам подготовиться к отбору в большую тройку, второй эшелон и департаменты по стратегии и развитию бизнеса. Мы расскажем об индустрии консалтинг и познакомим вас с людьми из компаний. Поможем развить навыки, необходимые в стратегии. Покажем, как подготовиться к тестам, кейсам, и интервью Проведем вас по всему отбору, от заявки до оффера. И дадим мотивацию не сдаваться, когда захочется опустить руки. Подписывайтесь на канал Флес и за работу! Непалит корректный анекдот. Старый еврей молит Господа. Господи, помоги мне наконец выиграть в лотерею. Двадцать лет молю тебя об одном и том же, а толку все нет. И тут Господь отвечает. Изя, купи уже наконец хотя бы один билет. Думаю, вы поняли, что нужно сделать.